Легенда гласит и рассказывает нам следующее: мир многомерен, и каждое существо живет на своем уровне бытия, на своем уровне мерности. Вот, ваше, наше физическое тело оно живет в трехмерном мире. Согласны со мной? Да? У нас здесь трехмерная мерность, и, к сожалению, физическое тело оно привязано к этой мерности. Не считаться с ней мы не можем. С этой но и делать ее главной в сознании мы тоже не можем. Привыкнув видеть глазами, слышать, ушами в определенном очень узком диапазоне, мы этот принцип перекладываем на все остальные тела, то есть мы пытаемся трехмерным видением увидеть эфирное тело, трехмерным взглядом посмотреть на тело астральное, на ментальное, на каузальное. И логика нам подсказывает, что это неправильно что если нервность каждого тела возрастает с каждым уровнем, значит и метод его познания должен быть всякий раз разный, да? как методики у нас разные работы с каждым тонким телом, правда ли? Да? На втором курсе одни, на третьем курсе другие, на четвертом курсе другие, а на пятом все близко не лежали ко второму, то есть настолько они разные. Потому что раз, различная нервность, но взгляд, который мы смотрим, он всегда трехмерен. Сможем ли мы что-то увидеть? В этом качестве. Нет. Сквозь очки, которые находятся у нас на носу, мы можем хорошо например, увидеть текст, который находится рядом с нами. Но сможем ли мы увидеть далекие звезды? Нет, потому что этих очков нам становится уже мало, они нам не дают того взгляда. А сможем ли мы увидеть микромир, который существует в клетке? Тоже нет, потому что этих очков нам тоже становится мало. И так далее. То есть нам не подходит этот инструмент взгляда на окружающую реальность, которую мы смотрим сейчас. Но тем не менее мы упорно стараемся оценить окружающую реальность только четырехмерной формой. Тем самым облегчая себя на неуспех. Когда мы делаем стихии равными друг другу, мы от этой, от этой стереотипности потихонечку избавляемся. Ментал нам перестает говорить реально только то, что ты видишь. Менталл перестает нам говорить реально только то, что ты чувствуешь. Он просто уже не будет иметь на это право. А если он не будет сдерживать нам невидимость, не чувствование, придешь выясниться, что этот предел не настоящий, предел-то может быть действительно не настоящий, или только надо поменять инструментарий взгляда, взгляды, и станет видно совсем не... Очень много того, чего мы видели раньше. Так вот, легенда нам говорит о том, что физическое тело, привязанное к трехмерному миру, как физически проявленная реальность, не может существовать в другой плотности, чем в этой плотности трехмерного мира. Но есть разумы, есть существа, присутствующие в этом мире, чья плотность определяется иной мерностью. Например, существа эфирного плана, у них мерность совсем другая, поэтому им доступно то, чего невозможно сделать в физическом теле. Но добавляется еще одна компонента, и мы с вами, когда изучали эфирное тело на первом курсе, да, мы с вами знаем о том, что предостаточные навыки в эфирном теле можно встать, можно сесть, можно двинуться куда угодно, и пространство-время перестают перестает быть ограничивающими. Эфирное тело оказывается способно Передвижение в астральном теле, то есть эмоциями, чувствами, еще в большей степени дает нам определенную свободу. А добавляется еще одна компания мерности, а в ментальном теле значит, добавляется еще одно, то есть еще более мерное пространство становится и еще более иное, то есть обладающее некоторыми несколько иными характеристиками. Волшебство процессов, которые мы сейчас с вами запускаем, заключается в следующем. Что согласно той же самой легенде, физическое тело богов, высших сущностей, высших иерархов, творящих эту самую реальность, их физические тела соответствуют нашему ментальному телу. То есть по сути да, мы можем постичь эти силы через свой металл, через свою собственную мысль. Недаром в Библии сказано, что ангелы это мысли Бога, а, то есть его проекции. Понятно я объясню? Значит, соответственно, смотрите, что происходит. Если мы с вами ментальное тело делаем равным подсознанием, мы с вами начинаем постигать силы, которые творят эту реальность на ментальном уровне через сферу своих ощущений, потому что они становятся равны. Классический парадокс стихий, мы говорим, сфера нашего подсознания и сфера нашего ментала равны друг другу. Ничто ничего не подавляет, ничто ни от кем не превалирует, а значит, мы с проекцией бога, мое чувствование, плюс проекция бога равны друг другу. И начинается постижение своей силы, силы, которая тебя ведет, бога, который тебя породил, тебя ведет, совсем с другой позиции, совсем с другого уровня. Ты начинаешь воспринимать его как понятного себе, потому что он начинает говорить с тобой твоими собственными мыслями. Понятно? Но это произойдет только в том случае, если вы сумеете выровнять все стихии, делать равными друг другу. Причем на уровне подсознания они тоже не должны доминировать друг над другом, больше в чем прелесть да? и сложность. Если нет приемлемости воды. Значит, вода будет всегда в ущербе, и ее функцию этой, этой неприемлемости воды должна будет занять какая-то другая стихия. Например, огонь. Значит, огонь будет выше воды, правильно? Правильно. А если он будет выше воды, значит, работает человеческий принцип. Стихии не равны, стихии иерархичны. И что то будет доминировать над другим? А это значит, что мы не выйдем за пределы внутреннего круга людей. Надеюсь, я объяснила. Достаточно понятно и подробно надеюсь. Я понимаю, что я говорю о материях, которые вам не, не, не, не смысленно с такого уровня смотреть, но тем не менее попробуйте. Вначале мы говорили о том, что стихии мы постигаем для того, чтобы постигнуть инструменты магии только для этого. Потому что тот, кто владеет стихиями, впоследствии способен владеть им магическим мастерством. Но тот, кто не владеет стихиями, магическим мастерством не владеет никогда. Колдовством да. Шепоточками, заговорочками, порчу наслать, порчу снять, да, но не больше, это предел мечтания. Если вы сумеете выровнять все стихии, в том числе и воздух в своем сознании, вы трансформируете свою собственную природную человеческую сущность, а значит перестаньте быть человеком, станете именем. Этого и добиваемся. Но воздух надо познать, воздух надо постичь, потому что это и самое желанное с точки зрения человеческого мира, и самое опасное с точки зрения человеческого мира стихии. Недаром говорит, что любая магия начинается именно с ментального тела. То есть должно быть раскрыто ментальное тело, а значит должен быть абсолютно взят, постигнут воздух, который это ментальное тело образует. А какая самая главная опасность в состоянии воздуха? Мы с вами это уже выяснили, на базовом курсе это состояние одиночества. Причем не одиночество, как сейчас я побуду говорить от других, да, а потом обратно в мой любимый коллектив, а одиночество тотальное, когда тебе никто не нужен. И это не временное явление, это явление постоянное. И когда ты никому не нужен, и это тоже не временное явление, а явление постоянное. При этом авра астрал на этот вопрос не реагирует воздух начнет взаимодействовать со всеми остальными стихиями в ладу то есть согласованности, только в том случае если он не будет стараться подавить а подавить он будет стараться только в том случае если будет срабатывать человеческий принцип стихии не равны и в идеальном человеческом сознании воздух должен доминировать над водой то есть воздух Тогда ты впишешься в общую ритмику течения каузального потока, сможешь жить среди людей. А если у тебя воздух гонит воду в обратном направлении, это значит, что среди людей жить уже достаточно затруднительно, но по-другому магии быть не может. Не может. Об этом вам необходимо будет помнить. Это самый сложный шаг сейчас на самом деле будет, потому что мы вроде бы как устаем от людей и стремимся к одиночеству, но, как правило, никогда не знаем, насколько, что это такое на самом деле, когда нет никакого человека лучше, чем другой человек. Ни твой ребенок, ни твой муж, ни твоя мама, ни ты сам. С точки зрения личности нет ни лучше, ни хуже. И осознавать это неподготовленному сознанию достаточно страшно, правда? Обратно в воду вам уже сейчас пока будет не войти, но если вы сделаете стихии равновесными, с вами произойдет удивительное преобразование. Поскольку нет ни одной стихии лучше, чем другая стихия, это значит, никакая не давляет на друг друга, они все становятся, что называется, вредочками. А это значит, что сознание получает право свободного смещения по стихиям. И то, что человеческому сознанию недоступно из воздуха войти в воду, колдовскому сознанию становится доступно, Очень легко. Погрузиться в человеческую массу, сделать там свои дела, взять силу инерции и выйти из нее. Запустить огненные процессы, влияющие на воду и вода начинает бурлить и кипеть несколько иначе, и выйти из этого процесса, проложить русло, по которому течет человеческая эмоция, человеческая вода, и выйти из этого процесса хоть течет дальше.